Здравствуйте! Вы смотрите Амперметр. С вами снова я, Александр Трепетин, и сегодня расскажу о новом способе авторизации на зарядных станциях компании «Автоэнтерпрайз». Между прочим, компания постоянно работает над этим вопросом, и начну с истории. Вначале, как известно, было слово. Ну, в том смысле, что сначала была авторизация для зарядки через звонок к диспетчеру. Для 21 века это нонсенс, поэтому данный способ закономерно канул в лету. Потом появилась авторизация через приложение IE Charging Point. Способ удобный, до сих пор пользуется популярностью, но, по мнению некоторых пользователей, требует слишком много нажатий кнопок. Найти на карте нужную станцию, выбрать коннектор, ну и так далее. Самым лучшим в плане удобства пользователя до сих пор является АЕ-Чип. Чип чип, АЕ чип устройство, встраиваемое в зарядный порт электромобиля, которое позволяет автоматически идентифицировать пользователя при подключении в к зарядной станции Автоэнтерпрайз. При наличии такой штуки в автомобиле от водителя на зарядке не требуется никаких дополнительных телодвижений, подключил коннектор и заряд пошел. Но не всем нравится способ внедрения АЕ-Чипа в электромобиль, несмотря на полную безопасность всего действия. Хозяин Барин, сказали разработчики Автоэнтерпрайз и придумали авторизацию с помощью RFID-метки. RFID, Radio радиочастотная идентификация. Способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах или RFID-метках. В качестве RFID-метки можно использовать дисконтную карточку, банковскую карточку, ключ от подъезда и даже электронный билет для проезда в общественном транспорте. Один раз прописал метку через саму зарядную станцию или через приложение я Charging Point. И для того, чтобы запустить зарядку, достаточно приложить эту метку корпусу зарядной станции удобно несомненно главное не забыть эту самую метку в кармане другой одежды напомню что телефон в качестве rfid метки использовать не получится но компания Auto Enterprise не останавливается на достигнутом. Совсем скоро на всех зарядных станциях можно будет авторизоваться еще одним способом. Внимательные пользователи фирменного приложения наверняка заметили, что после недавнего обновления на экране появился еще один значок. При нажатии на него открывается окно камеры, точнее сканера QR-кода. QR-код. Quick Response код, Код быстрого реагирования. Оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. Разработан компанией DENSA в 1994 году. Состоит из черных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне которые могут считываться с помощью устройств обработки изображений, например, камеры смартфона. Зачем это нужно? Что сканировать? Да вот что! Вот такие наклеечки все чаще будут встречаться на коннекторах зарядных станций компании. Когда водитель вставит коннектор в зарядный порт авто, для запуска процесса заряда нужно открыть приложение, нажать ту самую заветную кнопку и отсканировать этот код. Все. Если у вас смартфон с последними версиями Android или iOS, даже в приложение заходить не нужно. Воспользуйтесь функцией Deep Touch. Нажимаете и удерживаете значок AE Charging Point, всплывает меню, выбираете начать зарядку и сразу открывается сканер QR-кода. Не нужно выбирать станцию из списка или по карте, не нужно выбирать коннектор. Два движения. Запустил приложение, отсканировал код и зарядка пошла. Думаю, многим такой способ авторизации придется по нраву. Ну и вообще, чем больше способов, тем вероятнее, что именно вы найдете именно то, что удобно именно вам. Интересуют подробности? Заходите на наш сайт или задавайте ваши вопросы по нашему телефону.